Здравствуйте, дамы и господа, добрый вечер. Значит, хочется сделку показать. Просто пример статистического подхода: не гадания на кофейной гуще, как там сидят, крупных игроков отчисляют, или там какие-то линии черти, вот оттолкнулись. А именно, вероятно, статистический подход, который, на мой взгляд, является единственным путем, которым в трейдинге можно зарабатывать. Но есть еще квантовый подход, но я думаю, он к этому как раз и близок. Значит, смотрите, у нас есть накопление, сантимента, все замечательно. И теперь статистический подход. Я сейчас покажу вам. Как эти паттерны строятся, не суть важно, просто посмотрите сюда. Есть идет 0, 5, 051, видите? Девятка это то, дев... ну формируется вот после 051, как правило, формируется девятка. Девятка это пробитие пятерки вот сюда паттерн. Я вам сейчас покажу подход, вы сейчас увидите. Мы смотрим, что у нас идет 519. Э, история у меня с третьего года, то есть я не э, голословно что-то там говорю, да, вот просто когда большинство начинает торговать, они не понимают простых вещей, они читают, гадают, еще что-то. Делать нужно очень простые вещи, вот есть статистический подход. Я знаю, что после 5,1 девятка, значит 5,1 было 91% случаев, из них после 5,1 62 случая было, значит, шла девятка, то есть 68%. У нас с вами идет 0,5,1%. 0,5.1.970. Было всего 0,51,67 случаев, и девятка шла в 48 из этих случаев то есть 71% процент случаев. То есть, фактически, сейчас, когда я совершаю покупки, я прекрасно понимаю, можно было здесь, но в принципе да, сильно не хуже, но чуть-чуть может быть похуже, там на 20 пунктов цена в целом, соотношение один к одному но тем не менее, шанс на моей стороне. И это и есть вероятность статистический подход. И когда. Большинство начинает, вот сейчас запишу видео, какие-нибудь э, идиоты начнут писать, типа, «О, ты не угадал, рынок не пошел». Они даже не понимают элементарных вещей, что мне не интересно, как текущая сделка заканчивается. Я просто знаю статистику, что, э, как я вам уже показал, да, что в районе 71% случаев Будет именно так. Ну, даже если возьмем, пусть будет, будет их меньше немножечко, да. Э, возьмем, что не все сделки будете совсем широко торговывать, как-то там иногда криво будет. Ну, даже там 65% случаев. Если хорошее соотношение профит loss на серии сделок, то есть трейдинг – это серия сделок, не текущая сделка, он никак не должен результат текущей сделки влиять на вас. А именно это и есть статистический подход. Поэтому сейчас многие начнут каркать, ля-ля-ля, да что вот-вот-у там говорят. Ну, такие так и будут, как об этом говорить. Я вам просто показываю сейчас пример статистического подхода. Вот, если так оно и получается, мы берем 0.5.1. Сейчас можно купить, стоп поставить сюда. Вероятность 71%, что будет пробой. Может быть, даже будет выше. Тут можно использовать уже дальше трейлинги совершенно разного вида. Варианты различные. Можно часть закрывать, часть поджимать. Но это уже детали. Я как уже говорил. Есть. Будет вебинар у меня. Возможно, я этим вещам даже буду учить. Я не очень-то хочу. Но я просто вот в данном видео хочу вам показать чем отличается трейд, вот на мой взгляд, правильно, понял. Ну, то есть, есть первый подход, есть второй подход. Первый подход, это когда собираете новости, там, теханализ, линии рисуете всякие, и э, слушаете разных гуру, в школах каких-то там обучаетесь, что-то пытаетесь тут понять, или как вот, это не могу там даже слово такое понять там понимать куда пойдет цена мне кажется это такая вообще бредятина да такое оксимарон то есть ну, ну вообще бредятина понимать тут нечего тут надо искать свое статистическое преимущество если я знаю что раз значит превращение цены да это вот определенные как бы какие-то движения из которых я пытаюсь найти какие-то закономерности вот я вам сейчас показал простой пример конечно это только начало у меня есть еще более интересные статистические вещи как и количество непрерывной серии подряд баров какие цифры в какое время заканчиваются и так далее и так далее об этом я может быть на вебинаре много чего расскажу и если будет у меня желание я не хочу там много учить но действительно кому может быть надо я возьму несколько человек может быть я не знаю потому что пока я еще не решил но тем не менее мне хочется, вот, глядя на всю вот эту вакханалью, которая происходит, там криптотрейдеров куча произвелась, и вот они все вот рассказывают, смотрят и так далее. То же самое происходит, и с, что вы понимали, да, когда я биткоина говорю, вот здесь, вот, чтобы вы видели, идея приблизительно того, того же самого плана, да, когда я вчера записывал, когда мы говорим о том, что у нас с вами, кстати, сейчас уже готовится, готовится рост потенциальный, когда я говорил о том, что здесь идет... Но не получилось. Но сейчас. Ну, в общем-то говоря, сейчас истории не хватило. 3-7-1. То есть здесь, может быть, сейчас, скорее всего, 6-1. И... Вот здесь вот может возникнуть хороший лонг. Кстати, кто купил, вот если здесь залежит, я бы раз не переворачивался. Получается, что можно будет делать перезаход, тогда будет еще более резкий взлет. Но, тем не менее, история абсолютно та же. Вот откуда-то отсюда лонг или отсюда. Его надо держать. Вот, смотрите, 371, видите, пробило. То же самое по канадцу сейчас происходит. У него тоже свои статистические данные. У биткоина, по-моему, в районе 80%. Он достаточно более ровненький. Но это простой пример, как работает статистика. Поэтому я вам даю сигнал лонга школу не завучит сразу говорю да как большинство О, приходите я вас научу нет совершенно я просто хочу вас научить мыслить многих что и хочу донести чтобы многие понимали что есть трейдинг на самом деле трейдинг это не психология не поиск умных игроков объемщиков сейчас развелось опционных уровней куча всякой вот этой вакханалии и еще раз я абсолютно убежден что это все херня и вас просто ну скажем так разводят на бабки вот на этом собственно говоря все Пробуйте, сигнальчик сейчас выложу, успею, не успею, ну то есть в плане того, что когда будет видео на канале, может быть цена уже уйдет, но я надеюсь вы возьмете. Все, всем спасибо за внимание, если интересно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч.